Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Нанцков, я адвокат, заведующий филиалом ГИКи Ростовской областной коллегии адвокатов имени Баранова. И сегодня я хотел бы поговорить о коронавирусе, о соответствующей нормативной базе, возможных действиях и решениях государственных органов по сдерживанию распространения заболевания, ответственности граждан за невыполнение нормативных предписаний. На сегодняшний день, 10 марта 2020 года, случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже более чем в 100 странах. По состоянию на 10 марта количество зараженных в мире составляет более 114 тысяч человек. Умерло свыше 4 тысяч человек. Темпы распространения инфекции и уровень смертности вызывают серьезные опасения. Так, в Италии за сутки погибли почти 100 человек. В Южной Корее за сутки зарегистрированы 200 новых случаев заражения. Ситуация в России не такая острая, но уже на сегодня подтверждены диагнозы у 20 человек. Небольшое вступление. Коронавирусы распространяются преимущественно воздушно-капельным путем. возможно заражение путем занесения вируса на слизистой оболочки. До появления первых симптомов проходит от 2 до 14 дней. В Значит. начальной фазе болезнь протекает практически бессимптомно. При этом инфицированный человек будет заражать окружающих. В последующем у больного повышается температура, появляется сухой кашель и затруднение дыхания. В тяжелых случаях у больного развивается острая пневмония, и он умирает от недостатка кислорода. Вакцины для профилактики заражения новым коронавирусом не разработаны, а длительный инкубационный период заболевания и тяжесть диагностики заболевания повлекут серьезное распространение инфекции. Как будет мутировать вирус в дальнейшем неизвестно. Нельзя исключать, что развиваться он будет по неблагоприятному сценарию. Нормативно-правые акты по теме – это Федеральный закон о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Первый названный закон регламентирует действия государственных органов при чрезвычайных ситуациях. На сегодня режим чрезвычайной ситуации установили в поселке Забайкальск на российско-китайской границе и в некоторых районах Приморья. Как следует из публикации в средствах массовой информации, власти готовят нормативно-правовую базу на случай введения режима чрезвычайных ситуаций в других населенных пунктах. В качестве примера, с 10 марта в Италии запретили все массовые мероприятия, включая учебу, футбольные матчи и дискотеки. В Польше также отменили массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса. Однако в России особых подвижек не наблюдается. Так, несмотря на крайне опасную ситуацию, как утверждают СМИ, подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая идет по плану. Однако при этом указом мэра о введении режима повышенной готовности с 5 марта в Москве введен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Его положение вызывает ряд вопросов у правозащитников, но такой нормативный акт существует и, вероятно, выполняется. В соответствии с указом Собянина, граждане, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией, обязаны сообщать о своем прибытии на специальную горячую линию. Список стран размещен на сайте Роспотребнадзора. При возвращении из Китая, Ирана, Франции, Испании, Южной Кореи, Италии, Германии и ряда других стран граждане должны будут находиться в самоизоляции в течение 14 дней. То есть не выходить из дома, не приглашать к себе гостей. Если требуется больничный лист для предоставления по месту работы или учебы, необходимо сообщать об этом. Работодатели обязаны обеспечить измерение температуры у сотрудников, содействовать ему в обеспечении режима самоизоляции при перепоступлении запроса регионального распотребнадзора, продезинфицировать помещение. В настоящее время временно ограничен въезд иностранным гражданам по туристическим, рабочим и учебным визам с территории стран, в которых были зарегистрированы массовые случаи заболевания новой коронавирусной инфекции. Это Китайская Народная Республика с 20 февраля 2020 года. Исламская Республика Иран с 28 февраля 2020 года. Республика Корея с 1 марта 2020 года. Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. Обследованию подлежат прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, это Китай, Корея, Иран. Лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где зафиксированы случаи заболевания, список стран размещается на сайте Распотребнадзора, а также лица, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией. Пробу для анализа берет медицинский работник. Во всех остальных случаях анализ не проводится. Лаборатории частных медицинских организаций не проводят исследования на выявление новой коронавирусной инфекции. Лабораторные подтверждение проходят в три этапа. Сначала инфекционисты, потом Роспотребнадзор, окончательный диагноз выносит Новосибирский центр Вектор. Проба для анализа это мазок со слизистой носоглотки или другой биоматериал. Теоретически результат может быть получен в течение нескольких часов, но практика показывает значительно более длительные сроки. Если диагноз подтверждается, то, то карантину подвергаются все контактировавшие с заразившиеся люди. Во всех аэропортах Москвы создали санитарно-карантинные пункты. Специалисты Роспотребнадзора осуществляют дистанционное измерение температуры тела пассажиров. При выявлении у пассажира повышенной температуры вызывается медицинская бригада. При обнаружении симптомов коронавирусной инфекции пассажира изолируют специальное помещение и госпитализируют в больницу для дополнительного обследования. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения раскрывает вопросы, связанные с заболеваниями человека регламентируют меры в отношении больных инфекционными заболеваниями. Так, в соответствии со статьей 33 указанного закона, больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с ними подлежат лабораторному обследованию и лечению. В случае, если они представляют опасность для окружающих, такие лица подлежат обязательной госпитализации или изоляции. Госпитализация проводится в соответствии с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года. В случае отказа добровольно убыть в лечебные учреждения или соблюдать режим изоляции, указанные лица могут быть подвергнуты соответствующим мерам в судебном порядке. О таких судебных решениях имеется информация в СМИ. При этом законодательно регламентирован порядок рассмотрения исков о принудительной госпитализации лишь в случаях психических заболеваний и заболеваний туберкулеза. Это главы 30 и 31 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. Вероятно, суды применяют аналогию закона. И к слову, ситуация с коронавирусом дает основание рисовать различные картины будущего, вплоть до апокалиптического развития ситуации. Но сегодня наши законодатели и политики занимаются совсем другими проблемами. Вместо законотворчества в целях сдерживания... Распространение инфекции и борьбы с ней, они заняты так называемым транзитом власти. Отступление от темы, мысль, навеянная сегодняшними новостями о поправках в Конституцию, трансляции из Государственной Думы. Вернемся же к нашим баранам, точнее коронавирус коронавирусу. Как таковой административной ответственности за невыполнение режима изоляции не существует. Однако в средствах массовой информации приводятся примеры привлечения нарушителей к административной ответственности по статье 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение предписания должностного лица. Санкция по указанной статье составляет от 300 до 500 рублей штрафа. Кроме того, правительство Российской Федерации внесло новый коронавирус в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Это дает основание для привлечения к уголовной ответственности граждан за нарушение режима изоляции. Статьей 236 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в случае, если заболевший коронавирусной инфекцией сбежал из карантина, заразил кого-то и он умер, может быть назначено наказание до 5 лет лишения свободы. Если же действия заболевшего привели лишь к заражению других людей и все выздоровели, такому нарушителю грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы до 1 года. Кстати, это неумышленное преступление. В зависимости от квалификации это небольшой или средней тяжести преступлений. В случае принятия акта амнистии к 75-летию Победы, скорее всего, лица, совершившие такие преступления, будут подлежать амнистии. О а предстоящей амнистии в видео по подсказке или ссылке в описании. С вами был адвокат Вячеслав Моноцков. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Ссылки на мои контакты под роликом. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь, жмите лайк и колокольчик, чтобы ничего не пропустить в будущих видео. Спасибо за просмотр.